Всем привет! Вы на канале «Как разработать в интернете, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать последние новости о проекте Аврора. Также хочу вам рассказать, как вы сможете принять участие в розыгрыше iPhone. iPhone айфон это не миф, не выдумка. Скоро будет все на канале. Информация будет 9-10 января. Человек получит iPhone. Он до нового года выполнил все условия и выиграл здесь iPhone. Сейчас в дальнейшем в этом видео я вам все покажу. Также на сайте добавили турецкий язык. Данный проект будет развиваться в Турции. Также в данном проекте сейчас очень хорошая возможность заходить сюда, так как данный курс AVR монеты он просел и торгуется сейчас на бирже в районе. 0,58 центов, ну 0,6 центов можно так сказать. И минимальный вход сюда, чтобы сюда зайти, вам нужно приобрести 110 AVR, что равняется 64 доллара. И здесь, если вы заходите зайти сюда, вот здесь есть генераторы, вам нужно будет пройти регистрацию. Очень-очень много видео обзоров в YouTube, также у меня на канале. Как пройти регистрацию, все будет в описании к данному видео, там будет порт, либо же вы перейдете на мой сайт, там все подробно ознакомитесь, как пройти регистрацию. И здесь, когда вы пройдете регистрацию, вы сможете приобрести один из генераторов. Минимальная стоимость, вот самого дешевого, 64 AVR монеты стоит, точнее 64 доллара, 110 монеток. И здесь вот подробно вы можете почитать, что входит в базовую комплектацию. Далее вот здесь есть инструкция о покупке. Также с этим можете ознакомиться, почитать. Также посмотреть видеообзор на моем сайте. Там есть видеообзор, чтобы не искать. Ну и так далее. Итак, давайте сейчас перейдем к последним новостям. Вот здесь вы можете скачать приложение вот, на Android, на Apple Store, на iPhone. Главный представитель SEO-компании Александр Трубников. Здесь вот его инстаграм. не, это линк. Ну, в общем, он открытый человек. Он общается. Здесь вот есть все сайты, где вы можете найти информацию. Также вот еще здесь представители. Все, все в открытом доступе, все общаются. Каждую неделю проводятся разные розыгрыши. Сейчас я вам покажу, как попасть телеграм-канал и почитать более подробно вот здесь вот контакты есть электронная почта и вот есть телеграм-канал телеграм-чат потом английский чат ну и так далее думаю здесь скоро вкладочка появится турецкий чат итак вот переходим на канал там где анонсы я вот здесь уже открыл сейчас я вам расскажу про розыгрыш Мы же снимаем видео про розыгрыш и вот они запустили новый розыгрыш конкурс для лидеров главный приз iphone 14 плюс 128 гигабайт dual sim и чтобы принять участие в розыгрыше вот здесь прописаны все условия участвуют от вы зарегистрировали партнера до да? Он купил себе, к примеру, 5 генераторов 110 -х. Это получается, у него уже 5 очков, 5 баллов, 5, 5 людей. Он пригласил одного человека, но этот человек купил себе заместь одного генератора 550-го, купил себе 5 генераторов 110-х. И таким образом, у него уже 5. 5 очков, 5 баллов, 5, 5 партнеров, ну как-то так. Так считайте. И вот э, здесь призы за первое место iPhone, за второе место турбогенератор 1600 и за третье место турбогенератор 550. Вот давайте посмотрим ради интереса 1600 генератор сколько он стоит. 1600 генератор получается 644 доллара. Плюс iPhone чуть более 1000$ долларов. Ну и здесь этот генератор, который я покупал мне он обошелся чуть более 300 долларов, ну на 2000 долларов данный проект разыгрывает и я думаю что в следующем месяце, в феврале также будет здесь розыгрыш также у них здесь вот акция есть 3 плюс 1 вот 3 плюс 1, до конца осталось вот 4 дня здесь также вы можете вот ознакомиться почитать и принять участие, и вот я вам хочу показать Предыдущий розыгрыш, кстати, скоро будет видео, где-то после 9-10 января, вот победители акции 3 плюс 1, все эти победители получили вот по генератору, это все не развод, не лохотон, все это правда, вот я знаю этого человека, царь Телеграм, у него, у него вот 110 генератор, он почти каждую неделю выиграл по 110 генератору за простые действия также ты здесь можешь принять участие без вложений. И вот здесь вот до Нового года надо было выполнить условия. И данный вот царь. У него 39 NFT генераторов Он выиграл айфон 14. Об этом всем. Когда он все получит. Будет на его канале. Будет на моем канале видео. Распаковка айфона. Ну и так далее. также здесь вот акция где то есть также вот полтора месяца осталось до форума в турции здесь будет форум в турции также вот здесь вот здесь информация будут развивать данные проект в турции также вот можно здесь получить карту аврора это для тех, кто живет в России, кому это интересно все. И вот еще, друзья, одна акция. Я на этот пост ссылку оставлю в описании. Вы можете прийти, ознакомиться. Здесь без вложений 7 января вы сможете выиграть за простые действия 110 генератор стоимостью 65 долларов. Также у меня на канале 7 января. Будет также розыгрыш на 50 долларов. Кому это все интересно, все полезные ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Всем вам хорошего дня, всем желаю мира и всем пока.